Здравствуйте, меня зовут Спирин Максим, я уверен, что сюда вас привело одно желание – это наконец-то начать зарабатывать в интернете хорошие деньги. Давайте я сейчас расскажу вам о данном курсе. Одним из основных пунктов является задача научить вас соединять нужные сервисы друг с другом, используя все их уязвимые места так, чтобы они стали сами зарабатывать вам деньги. Ну, сразу скажу, что данный метод автоматический, но минут 20-30 в день в интернет заходить все-таки приходится. Поначалу, возможно, больше. Итак, мы сейчас находимся на одном из сайтов системы. Давайте посмотрим на результаты. Сегодня у нас 4 августа 2015 год. Как мы видим, на счету 103 тысячи двадцать три рубля 87 копеек. Руб. Эти деньги я заработал за последние дни 15-20 июля. Выводить их можно на WebMoney, Яндекс и Киви кошелек. Я увожу на WebMoney, это стабильнее, надежнее и комиссия минимальная. В данный момент все у меня на автомате, но на контроль у меня уходит примерно минут 20. Кстати, очень часто злоумышленники меняют код страницы, но данные-то онлайн на сервисе, то есть грузится с сервера. И если страницу эту обновить, то сумма загрузится та, что на сервере. Я сам в свое время попадался на такие удочки. Поэтому для уверенности перезагружу страницу и при этом еще снимаю вам с камеры, с экрана. То есть на экране еще как-то умудряются люди это делать. Так, это нормально. Пока мы смотрели видео, система заработала нам рублей, рублей 400-500. Как видите, сумма на месте и даже растет. Деньги живые. Главное, к чему я никак не привыкну, так это то, что у меня семья, родился второй ребенок. Траты колоссальные. Но деньги всегда есть на все нужды. Ну, все, что моей семье сейчас нужно, все куплено, оплачено, ремонт, еда, лекарства и путешествия. Вот, недавно мы ездили в Геленджик. А все благодаря данной системе. Деньги круглосуточно приходят на счет. Я их просто не успеваю обналичивать. Обналичиваю я эти деньги через Альфа-банк и Сбербанк, переведя их с WebMoney. Сейчас я как обычно выведу эти средства. Наконец-то пришла сумма, вот она. С комиссии она вышла 100 963 рубля. Общая сумма больше, так как на счету еще 70 тысяч лежало, не успел еще перевести. Но я ездил в Геленджик с семьей, был не до этого. Сейчас у меня на счету 170 505 рублей 57 копеек. Надо перевести заработанную сумму на карту Сбербанка. На карту сумма пришла довольно быстро. Как видите, у меня тут уже накопилась хорошая сумма. Больше полумиллиона. Вот, смотрите. Ну, для достоверности покажу вам и на телефоне. 570 тысяч на визе лежит. Плюс ко всему, с этой системы еще осталось 150 тысяч наличными. Ну, я их снимал до этого еще. Ну, снимал больше гораздо. Сейчас вот осталось 147-148. Средства поступают обычно на следующий день. Поэтому, пока они пришли, в личный кабинет уже поступило 4231 рубль. Да. Посмотрим, что будет сегодня в полночь. Как вы видите, с помощью моей системы можно зарабатывать и выводить реальные живые деньги из интернета. Ведь сейчас в этой сфере по статистике только за 2014 год оборачивалось почти 2 миллиарда долларов. И эта цифра неуклонно растет, потому что в 2013 году было только около полутора миллиардов долларов. Ведь главный закон экономики, там где крутятся большие суммы, там и заработки большие. Деньги легко зарабатываются только там, где их реально много. А тут суммы действительно огромные. Если у вас есть желание зарабатывать в интернете, я специально для вас создал этот видеокурс. Он очень подробный, я его разделил на 4 шага, на 4 урока, они обремлены вступлением и заключением. Тут я подробно, пошагово расписал все свои действия, где, что, куда нажимать, вы просто повторяете за моими действиями. И видите результат в виде заработанных вами денег, такие же, как и у меня. Выводите их или в Сбербанк, или Альфа-банк, как вам удобно. Всю информацию о том, как можно получить этот курс, вы найдете на сайте ниже. Удачных вам заработков!